Казанский федеральный признанный в Татарстане лидер по противодействию коррупции. Вот уже несколько лет в УЗИ ведется активная работа по борьбе и профилактике этой болячки общества. Причем в нее вовлечены как профессорско преподавательский состав, так и студенты. Многочисленные выставки, конкурсы плакатов, тематические встречи, семинары, лекции. В университете делается все, чтобы проблема взяточничества не осталась без внимания. Ведь предупрежден, значит вооружен. Опыт работы в каждом УЗИ он имеется. Я также благодарен своим коллегам, которые Сегодня пришли к нам из некоторых вузов. Сегодня мы акценты не ставим, у кого лучше, у кого чуть похуже. Мы ставим акцент вопрос о, в целом, о проблеме и выдадим вам информацию, а том, которая имеется в университете и та работа, которая здесь ведется. Положительный опыт Казанского федерального берут на заметку не только другие вузы республики. Все чаще и чаще к нему обращаются соответствующие ведомства. Именно поэтому в университете решили сконцентрировать весь свой багаж знаний в учебном пособии противодействия коррупции. Инициатива тут же была отмечена. Изучив учебное пособие противодействия коррупции, которое подготовлено Казанским федеральным университетом, конечно, очень много положительных эмоций возникло вообще хотелось бы поблагодарить во-первых за совместную работу потому что не понаслышке мы знаем чем занимается казанский федеральный университет и мы реализуем наше управление совместные проекты стоит отметить что в первую очередь пособие конечно же для студентов ведь коррупцию легче предупредить чем излечить и начинать это делать лучше как можно раньше.